Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфи Всем привет! Да, и мы, собственно говоря, находимся в игрушке Hollow Drive. Стенка на стенку, каждое убийство засчитывается в счет. Погнали. оп оп оп оп оп оп оп Оп! Бой стенка на стенку. Да, будет весело, будет весело. Так. Ну что, офицер, мы с тобой в пате, я так понимаю. Mm -hmm. Нет, мы с тобой друг против друга. Да. Mm -hmm. Это будет сейчас весело. До свидания. Чуть. Но ну вы где, уважаемый? Я на карте. Я вас жду. я вас жду уважаемый привет. это называется привет уважаемый э -э -э. а ты не знал есть такое привет нет. уважаемый <таблак> Вы, кстати видишь где респус нет <таблак> я примерно знаю где ты респусу а, да-да-да. Ну <свят> да, я угадал, где ты появишься. Воу, <свят> нихрена себе ты... <свят> ...отхреначился. И где ты? Я опять тебя потерял. <свят> позвони мне, позвони. Мистер ФСР, где вы? <свят> <свят> Ух, ёхараный ты, бывай. щель нафиг. да да да да да да да да да все, все. пропала ваше -ху -ху. но я был близок я был близок так мне нравится что здесь резьба с хипешки так оп откуда вы О, ну да да да мы... Отсюда. Да в смысле у меня... Граната <свист> не, работает, <свист> не кидается. Жесть. Она просто не кидается. Нет, Что тебя без грены сделал? И... Она просто не кидается. Ой. Как кто это? Них вас <свист> <там? свист> <свист> <свист> <свист> А вы где? Не. Профессор, где вы? Ну выходи. Я так не играю. Выходи. Выходи, подлый трус. А Ах ты, казал. а я зареспался где. Потный как -то. Ты где, блин? Я спрятался. Вылазь, давай! О, за меня зашел. Да. Че? Начинается веселье. О. Так. Ну так. ладно, ладно, выходите давай. Я вас подожду. теперь Вы Заколебали. Мы сверху. Вот идите к нам, я заколебался уже до вас ходить. А ты где? Где надо? Я тебя не вижу. О, я летаю, короче, на этой хрени. Ну как-то мы убили <с islands> друг друга. Так, я куда-то спрятаться умудрился. Мало боеприпасов. Ладно, я вас подожду. Вы я прыгаете. прыгаю там, приходи. Я не буду никогда... У кстати, базука так набивается. <шиф> -ху -ху! Прыгаю, прыгаю и базуку даете, прикольно. <шиф> ну и где вы? Профессор. Ай, <смех> так и будем прыгать, серьезно? <смех> Нет. Нормально все. Четыре, три, два, один. та да Виктори! Я резонирую, Виктори. Блин. <связь> <связь> мне ставь, мне, мне, мне. мне, я уже все... Ну ладно, я тебе поставлю. Как тебе? <связь> почему тебя не ставится. Ставится? Мне все ставится. <связь> Если вам понравилось это видео, понравилась эта игра, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления на новых видео, оставляйте свои комментарии. Ну а с вами сегодня был Дел и. Эфисерк. Всем огромное спасибо за внимание и пока! Да, всем удачи и всем пока!